А как насчет завтра птинистского кофе? Я на пусту да. Ну, то есть завтра традиционная программа. Mm -hmm. Без катамаранов, без экстрима морского. Сегодня был горный, а завтра нужно морской устроить. Блин, покажи это, руку с внутренней стороны. Вот, вот оно. На четвертом десятке лет Замечталось совсем другое Черепаший суп на обед И дымящееся жаркое. Если прежде не важен был стол, Чтоб в душе не совсем опустело, То теперь по утрам просол Облегчает страдания тела. И уже не ложится взгляд На создание юные строже. Пусть себе еще пошумят Веселы, глупы и пригожи.